Для меня в топе пирожных эклеры на первом месте, поэтому я всегда была в поисках идеального рецепта этого легендарного лакомства. Предложенный рецепт по ГОСТу близок к нему, с удовольствием делюсь им. Если вы ищете идеальный рецепт эклеров, то он перед вами. Рецепт простой, пошаговую инструкцию приготовления найдете ниже. Из заявленного количества ингредиентов получилось 11 пирожных. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте ингредиенты. В сотейник влейте воду, добавьте щепотку соли, выложите сливочное масло, нагрейте до кипения, чтобы сливочное масло разошлось. Всыпьте в сотейник разом всю муку, размешайте не снимая с огня. Мешайте интенсивно, чтобы тесто стало собираться в комок и отошло от стенок сотейника. Снимите с огня, немного охладите, чтобы вводимые впоследствии яйца не свернулись. Жду ваших лайков и комментариев. Вбейте в тесто по одному яйцу, интенсивно вмешивая их. Готовое тесто должно быть не жидким и не густым, а эластичным и тягучим. Выложите тесто в кулинарный мешок и отсадите на бумагу для выпечки длиной примерно 11 см, отсаживайте на расстоянии друг от друга. Выпекайте при температуре 220 градусов в течение 10 минут, затем понизьте температуру до 180 градусов и выпекайте еще 25 минут. Пока выпекается оболочка для эклеров, займитесь приготовлением крема, для этого смешайте молоко, яйцо и сахар. Добавьте ванильный сахар. Поставьте молочную смесь на небольшой огонь и варите при помешивании до загустения, но не до кипения, снимите с огня, остудите. Процедите сироп через сито. Взбейте размягченное сливочное масло, влейте в него тонкой струйкой остывший сироп. Добавьте коньяк, еще раз взбейте и охладите, чтобы с кремом можно было работать. Сделайте по три небольших отверстия в нижней части оболочки эклера. Наполните кремом кондитерский мешок и через отверстие введите крем в эклер. Это можно сделать просто надрезав эклер и заполнить его кремом. Для приготовления шоколадной глазури возьмите шоколад. Добавьте в него сливочное масло или жирные деревенские сливки. Растопите смесь короткими импульсами по 10-15 секунд в микроволновой печи. Хорошо размешайте полученную шоколадную глазурь. Нанесите глазурь на эклеры просто обмакивая их в нее или нанесите кулинарной кистью. Мне больше понравилось делать это кистью. Дайте глазуре застыть. Эклеры готовы. Ваши старания будут вознаграждены вкуснейшими эклерами с тем самым вкусом из детства. Приятного чаепития! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот что нам понадобится. Мюка, 100 грамм. Масло сливочное, 210 грамм. Комнатной температуры, 50 грамм. В тесто, 160 грамм. В крем. Вода, 90 миллилитров. Яйца. 4 штуки, 3 яйца, в тесто, 1 яйцо, в крем, сахар, 137 грамм, для крема, ванильный сахар, одна штука, пакетик, коньяк, 1 столовая ложка, в крем, шоколад, 50 грамм, для глазури, сливочное масло, 50 грамм, или жирные деревенские сливки, для глазури, соль, 1 щепотка, в тесто, молоко, 90 миллилитров, количество порций, 1-1, Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Пока-пока.